Недостатки работы программистом 2. программирования убивает, пожалуй, больше всего одиноких и несчастных мужчин в программировании и математике. Наверное, нет более убивающих личную жизнь профессий. Постоянная работа, день и ночь, по выходным, высокая степень усталости. Все это делает сложным просто найти время на поиск женщины. Работа с техникой, которая абсолютно логична, даже если ты не понимаешь ее логики. Она все равно абсолютно логична. Надо только ее найти. Привычка к логике сильно мешает общаться с людьми, которые, в массе своей, абсолютно нелогичны. Особенно нелогичные и странные женщины. Я не скажу, что все программисты не умеют общаться, но для них это тяжелее. Больше вероятность того, что человек не сможет это делать достаточно эффективно. Постоянная работа с компьютером. Привычка отдавать команды, компьютер не испытывает чувств, ему не нужно нравиться, в отличие от женщин, им не отдашь команду «раздевайся», им нужно понравиться, как это, что значит понравиться, какие команды для этого нужно отдать, в программировании часто идут интроверты, которым нравится такая работа, что тоже затрудняет общение, за такие психологические особенности надо платить деньги, чтобы компенсировать особенности и сложности личной жизни деньгами. Однако этих денег нет. Обычный менеджер по продажам, который общается с людьми постоянно и профессионально, получает больше программистов в 2-3 раза. При этом он умеет общаться с людьми и личная жизнь у него проблем не вызывает. Он умеет себя продавать, при этом... Программисту постоянно приходится думать, рабочее место для этого слабо приспособлено, на нем тяжело даже сидеть, всю жизнь программисты сидят за компьютером, с детства, у них низкий гормональный фон, ненакачанные мышцы, которые другие люди прокачивают просто отдыхая, программистам для этого нужно, в лучшем случае, дополнительно трудиться, но когда, ведь они постоянно программируют. Да и гормональный фон может помешать работать. Солнышко на улице посветило, и вот, ты радуешься. Девушка мимо прошла, но программисту некогда радоваться. Ему нужно программировать. Напряженно и сконцентрированно работать. Ему нужно работать не только на работе, но и дома. Потому что на работе он занят рутиной. И даже эта рутина не дает ему возможности поддерживать квалификацию для выполнения всех рутинных задач. Ему приходится заниматься чтобы просто остаться на плаву, чтобы быть в цене на рынке. Отсюда большие переработки, даже если человек формально работает по 40 часов в неделю, в результате чего проблемы могут быть не только с глазами. Плохое кровообращение, спазмы и отеки шеи и мышц спины, неверное кровообращение в брюшном, поясничном отделе, которое дает проблемы на то, что пониже. И это не только ноги но и личная жизнь. Лечение может быть крайне болезненным, если вообще возможным. Ослабленные постоянными занятиями мышцы плохо поддерживают корпус, в результате чего программистам сидеть тяжелее, чем менее подготовленным офисным сотрудникам. Квалификация противоречит силе и здоровью, но офис у программистов самый обычный, зачастую, он сделан с нарушением и санитарных и противопожарных норм работодатель вовсе не думает о комфорте программиста сидеть в обычном офисе часто тяжелее чем программировать на лечение нужны хорошие платные врачи и деньги те самые деньги которые якобы платят программистам. спросите у психолога кто по профессии последние три его клиента среди них наверняка найдется хотя бы один программист работа доводит программистов до того что они физиологически разучаются радоваться. Я подчеркну, физиологически. То есть человек в принципе перестает уметь радоваться. Ему ничто не может принести радости. Чтобы от этого излечиться, нужен хороший психолог. Но он один не поможет. Если физиология зашла достаточно далеко, то программисту придется прийти еще и к психиатру, который пропишет программисту более безопасные и очищенные аналоги марихуаны или кокаина, в зависимости от конкретных физиологических нарушений, одна коробочка таких лекарств может спокойно стоить как целый ящик мороженого, но мороженое программиста уже не радует. С окончательно испорченным здоровьем и психикой, одинокого, без детей и жены, в 35-40 лет программиста выбросит на свалку, потому что пока еще здоровые молодые программисты работают быстрее и еще не чувствуют несправедливости и смерти, которую несет профессия программиста.